Несмотря на то, что я Диностар уже давно не жду никаких подвигов, в принципе, на ИСПА эта новая лыжа мне показалась достаточно интересной. И мне было, скажем так, интересно просто ее потестить и посмотреть, в принципе, динамику развития Диностара. Здравствуйте, на повестке дня новая лыжа Диностара Legend X88. Но как-то вот не ждал ничего, хотел действительно реально проверить просто движется целиком вся Диностар но вот что-то с Диностаром как-то все-таки не так ничего не происходит даже вот GoPro на этих лыжах сглючило поэтому проезд не записался не снялся ну как, бы кусочек кусочек есть но честно говоря там много лыжи говорит, то и нечего в общем-то ни чуда не произошло ничего не случилось в Диностаре волшебного и лыжа ну как была очень как бы посредственная и так и осталась Значит, Карвинга у них просто нет. Вот я не знаю, почему, но его там просто нет. Если он и есть, то он очень вялый, мало лояльный, мало заметный, неинтересный. Вот. С другой стороны, у них есть хорошая классика. Она не пережёчная, торсиона, поэтому контроля, в принципе, у ней много, а комфорта тоже много. То есть она не лупит в ноги, она делает комфортное соскабливание. Сосход с траекторией резаной как бы да И уходит в проскальзывание Боковое и в общем-то Пробросом задника, метением задника На них очень можно кататься И в общем, в принципе, даже и хорошо Да, с учетом того, что все-таки есть лыжники Которые это практикуют, очень даже как бы любят вот, вот, Годиль стайл Ну как бы, в общем, это и вариант Просто это надо понимать И Да, при выборе это учитывать То есть Четко, если вам нужен карвинг, это вообще не ваш вариант. Если, например, ну, да, если с другой стороны вы карвинг, вот вам в Горобу его видали, и вы хотите мягкого, но при этом такого катания без потери контроля, с боковым проскальзивом, то как бы, пожалуйста, да, в принципе, это ваш вариант. Можете смело эти мыши брать и, и, и классичить, классичить на них э, со всей дури. Вот, в принципе, и все. Ну, как бы, больше мне сказать про них нечего. Ничего нового, я говорю, в динозавре не случилось. Все, ничего. Вкусных таблеток они там в себе не нашли. Есть их не стали. Вот, я пойду за следующими. Больше катайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.